Сейчас два человека он даст, ну, все. Все, да? булыгу? Да Сейчас я вам покажу. Булыга! Пошли слева-справа, как играли. Один нужен, так да, и рано человеку. Я, ну, я начну ну. Майора, я говорю, как вещь. Ты... ветераны Майора, другие, не бегают, <сосе> <сосе> и... ветераны играют в пас.